Приветствую на канале Шарабара. Дзинь-дзинь-дзинь. До нового года осталось сотки или полторы. Пока не знаю, когда выложу. И смотрите, все так делают, а чем я хуже? Коротко подведение итогов этого года. Почему бы нет? Это же так оригинально, так свежо, так ново, так плагиаторский и так обыденно и скучно. Но, все-таки давайте сделаем. Почему бы нет? Знаете, хоть я вот не хочу какие-то цифры касательно канала, там, просмотра, подписчики называйте, но кое-что все-таки скажу. Огромное всем вам спасибо, в этом году канал перешел отметку в 10 тысяч подписчиков. Да, это случилось еще, конечно, в феврале, но тем не менее. Мы же подводим итоги года, Эй, hey, что вы еще хотели от меня услышать? И мне серьезно, очень лестно и приятно, что вы подписываетесь, что вы смотрите, комментируете, управляете активность, предлагаете тему, несмотря на то, что контент, на мой взгляд, максимально невзрачный. Монтажа как таковой нет, да блин, его нет, окей, окей, слайд-шоу слайд знаю. Что тут еще давать? Мне действительно очень приятно, что вы меня смотрите, слушаете и оставляете адекватные комментарии. И под адекватные я не имею ввиду восхваление меня любимого, катите к черту. Конструктивно адекватная критика, без перехода на личности, с указанием, что вот я это упустил, это упустил, тут ошибся, потому-то, потому-то, коротко расписать, это максимально приветствуется. Так что, большое вам всем спасибо. Хм, я сейчас так задумался. Если не приводить другие цифры, как можно подводить итоги года? Что такого было еще великого на канале? Хм, ну, в этом году вышло целое видео по личности, да, да, ага, достижения, согласен. Точно! В прошлом году, перед Новым годом, я оставлял пост во вкладке «Сообщество в Ютюбе, в котором поздравлял и коротко описал свои планы. Что ж, помнится, я обещал, что постараюсь в этом году сделать 100 видео, 4 личности и... Вроде бы еще там что-то обещал. Сто видео я не сделал. И вроде как я даже в этом году умудрился сделать чуть меньше, чем в прошлом. По личностям я уже сказал целая одна вместо четырех заявленных, которых хотел изначально. Да. А, вспомнил, и еще весной я говорил, что планирую запустить цикл роликов. Большой цикл на 30 видео осенью этого года. Что ж, треть зимы прошла, цикл роликов не появился. Одна личность вместо трех и на порядок меньше чем 100 роликов. Что могу сказать, походу обещание это не совсем мое. Точнее, сроки. Я не люблю себя в сроки какие-то загонять. А потому в 20 году, в год мышки, я обещаю переобещать обещанные обещания. Если вы изберете меня, моих обещаний будет еще больше. И мы вновь сделаем Азерот великим. И если говоришь что-то еще, то на несколько дней я уйду в подполье. В затишье. В запоне не могу идти, так как я не пьющий, ну как... Пару бокалов вина, да хрен знает какой промежуток времени, это не особо серьезно, да? Ну, примерно пару бокалов, это так, в качестве ориентира. К тому же, 3 января уже надо будет выходить на работу. Но, но, но, но, но, надеюсь, тизер-трейлер я уже сделал и показал, касательно тематики, которая будет на 30 видео, если не сделал, то... Это про Советский Союз. От образования и до распада. Ну не, я должен был уже сделать трейлер, я же не настолько ленивая скотина. Хотя... И, и, хоть я и не праздную праздник, и считаю это несколько ненужным особо, тем не менее, буду лаконичен. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, от всей своей мрачной темной души. Хочу пожелать, чтобы новое десятилетие было для вас несоизмеримо лучше, чем уходящее. На сим, позвольте откланяться. Хороших вам выходных. Увидимся через одну-две недели. Посмотрим. Счастливо.